Усадьба Марфина. Красивое местечко. Между прочим. По секрету скажу без парка покажу. Хотя не положено. Вот это какой-то у них тут красивый мостик. Скорее все общедоступный Мы сейчас на этот мастер. мостик пойдем. старный звук, интересно Это, там... а, это мотоцикл наверное все таки Как я предполагал мост закрыт Решеткой Ну мы сейчас посмотрим Что тут можно придумать Или нельзя придумать мост в состоянии, к сожалению, крыша у него там должна быть, вот там вот крыша она обвалилась, такой милый мостик, так здесь пройти не вариант Лазать тут невозможно, к сожалению. По кирпичам я не пойду, мне просто жалко. Я максимум вот на эти кирпичики наступлю. О, как тут высоко! Вон, посмотрите, тут живутка высоко. Красивый мостик, особенно вот эта вот часть. Это усадьба Марфина. Видеообзор маленький. Здешней бесподобной архитектуры. Вот тут мы видим церковь за макушками деревьев. Остальное будет проще в фотках показать. И в продолжении сюжета мне местные подсказали, как попасть на этот водейный мост. Тут действительно нашли хитрецы, которые перекусили решетку. У нас есть 20 минут до отправления автобуса. Такси назад я брать не буду, для такси туда я уже 600 рублей включая ЧВ и угрохал, это не хило для моего бюджета, но зато приятно увидеть лупку таксиста, может у них там тоже. Грашевая зарплата, поедят что-нибудь, попьют. Вот это вот обвалившиеся крыши. Тут э, всеми этими территориями в основном заведует военный санаторий. В том числе и этот мост под его ведомством. Вот, узнаете этот мостик. Я, кстати, на него тоже заходил. Там ничего не интересного, к сожалению. Вид унылый оттуда открывается. Не то, что отсюда... Бойницы такие, такие красивые. А сейчас мы прям сюда. На свой страх аддис, конечно. Угу. Вот такие своды. Получится, да, получилось заснять эти архитектурные формы. Тут кто-то досками обвел колонну, видимо, совсем в плохом состоянии. Ох какой тут воздух вкусный на самом деле, ушел с ума, это про меня, столько неприятностей было за последние дни, продолжаем гулять по мосту. Здесь такое чувство было или даже действует слив воды в речку, это речка Уча или Уча, не вижу я, хотя я фильтрую знания на те, которые мне нужны и которые не нужны, судите об этом как хотите, мне все равно здесь потекает речка совсем разрушенные больницы тут тоже течет речка а вот это та самая решетка из первой части видео тут и с другой стороны Повторюсь, я мог сразу вот тут щель протеснуться и по этим кирпичам заскочить. Но Но не буду я вызывать обвалы кирпича тут. Лучше дождаться, когда кто-нибудь отремонтирует. Вот тут одна арка, вот тут вот подо мной вторая арка. Так вот тут разветвляется дика. Ну, на этом в коне видим все. Колобок А у меня фамилия Кло... Колобаев Между прочим Такие дела Теперь точно все